уже жду когда начну ну, все-таки бэдварс <laughs> поиграем сегодня так, тут есть четыре вида четыре ну, вида этих которых можно поиграть короче бэдварс тем ну бэдварс который мы будем сейчас играть так это лучшую серию почему конечно лучше серия, конечно а как же не лучше сервер? Так, давайте зайдем какую-то команду. Пока я сам, но скоро буду с другом играть. Пока я сам играю. Один желтый. Ладно, я выбрал красный, не знаю. Посмотрим. А, нельзя даже запрыгнуть. короче. С Михой я могу его ссылку в описании оставить, ну если вам интересно будет посмотреть. На его канал но ну, он там не снимает пока но ну, он скоро будет снимать там всякие интересные ролики типа майнкрафт э, там и world of tanks там что-то похоже может быть еще какие-то и снимать интересные а пока мы ждем еще сколько времени старт через 30 секунд окей а про... а нормально так насколько сколько нас блин я один в смысле Э, э куда я один остался? Чё, жёлтые? давай. Зелёные. Я прикинь, один остался. Офигеть. А это я бы так играл один, блин. Все, давай. Блин, три. Фух. Нормально играю. Так, ага, ага, ага. Да, что ты? Да, все, я буду сидеть здесь. Все, Да как? А то, то как а то они такие? Кирпич. Я кирпичи зарабатываю. Алё. Капец. Да-да-да. Давай-давай-давай. Больше-больше кирпичей. О, зима близко. Ну, может быть. Да, очень близко. Сейчас так раз лето разгар. А тут ну, зима какая-то будет. Да, платье. Ага. Я не знаю. Короче, мне хватит, я думаю. 29. Так. Оружие, меч, 20 бронзов, да, без проблем. Так, блоки, блоки. Блоки, так у нас. Блин, опять все закончилось. Ну, я за хотя бы с мечом. Блин. А сколько броня стоит? Броня. Так, ага, ага, ага. Сколько одно железо. А у нас железа еще нету, да? Так, да. давай, все нормально. Нам еще больше блоков, больше блоков Так, сейчас мы Вот так вот, ближе это, ближе Меньше, ближе Надо киркучку купить Сундуки, сундуки покупаем, пацаны Сундуки, тут есть сундук? Ладно Так, Один, одно железо Ну, конечно, я так и думал Так, давайте кирку Четыре 4 бронзы И давай еще пожрать, пожрать, есть? А где пожрать? Зелье Луки, оружие, разные Да тут нету ничего В смысле, еда где, или я не голодаю А вот еда, еда 12 бронза Одна, а три Три, конечно, возьму Короче, куда, сюда Ого Ого Это я, это я тут впервые, кстати Главное, чтобы не ломали мне. Кстати, карта интересная Я все-таки Миху позову Чтобы он поиграл Посмотрел Так, карты очень интересные И вообще, не, сервер интересный Так, ну, может быть, я скоро Поиграю и в Скайварс И вот это все Поиграю, понятно Так, главное не свалиться Отсюда, нафиг А то будет печалька Давай, давай, что-то, чё, чё то давай, давай Короче Вот вообще не, надо валить, наверное, отсюда. По-моему, строить. Да почему жалею? нету, нифига. Вот, валить надо отсюда, да? Ну, я, я подожду еще. чуть-чуть. Сколько времени, а? Ты уверен сейчас? Я с базы не выйду, не ждите. Это кто? А, всем написал? Это зря ты всем написал. Короче. Одному скучно играть. Я лучше бы с кем-то поиграл, конечно, но... Ну пока Миша не хочет, но ну, не хочет, не, не может пока играть. Потому что. А почему я не сам не знаю? Короче, мне надо меч хороший сделать, а потому что я сейчас возьму и вс. И меня убьют и вс, КП, как бы. ГГ. Либо я сам упаду откуда-то и вс. Это будет печалька. Не, ну понятно, там будет вс интересно. Я сейчас сундук куплю. Сундук чё куплю сейчас? Буду слаживать вещи типа, ну, чтобы я же не все-таки... Так, где сундук? Блоки. Блоки, блоки сундук. А ну-ка, нормально. Давай. Так, это сюда, это поближе. Сундучок вот тут. Похоже, я пока выложу. Я ж таки не смотрю, я выложу день Так, пожрать. А, не, потом пожрать. Сейчас я меч хочу. Э, куда? В смысле? А ч, он сам жрет, что ли? О, нормально, золотой меч. Так, на базу я все скинул. Если надо кому-то, я скинул на базу. И меч. Я щедрый сегодня. Я все скинул на базу так-то. На базу, вон, сундучок, сундучок. Фух. Так, что там лук? Сколько? Три золота. О, у нас золото нету пока, да? А где кровать? Кровать наша, где? Просто я хочу... Блин, это неудобно так все, Непривычно. Я не, Где кровать наша? Наверху, что ли? Блин, где кровать? А, вот она. Надо освещение, потому что я не, я не понимаю, как это так. Я пока здесь буду, но... Я... Потому что я хочу обустроить, я хочу выиграть, а не проиграть. красный. красный. Мне надо обустроить. Все. Блин, куда ты выкидываешь, идиот? идиот. Обустроить. Вот так вот, вот так вот. Строителем потом поиграем. У меня очень много планов на Майнкрафт. И на этот сервер. все я хочу все поиграть, но... Не могу, конечно, все поиграть, конечно. Так, ловушки будет поставить? Или тут нету ловушек? Я, прав я правда не на Хайпикселе не могу поиграть убит игроком такое блин все что так мало 40 закончилось как не знаю что так у меня же железо есть я могу грудак взять хороший три железа но ну, три железа я возьму грудак все нормально теперь живем живем пацаны живем так берем Значит... нет побольше побольше на вот столько что я должен... А, все? В смысле? А чё так мало? 32 всего. Мне хватит тут чуть-чуть обустроить. Они придут мне и сломают кровать. И лицо тоже. Это нифига не прикольно. Берут и приходят и ломают лицо мне и кровать. И я умираю. Умираю все и проигрываю. как-то строю плохо. И просто налетают. так это надо обустроить хорошо. Ловушки может поставить. Если бы можно было. Тут ловушки есть? Здорово. Ловушки я хочу. Посов... Да паутина. Паутина тоже. Сколько она стоит? Паутина, сколько. 6 паутинки я хочу что сделать. Коварное. Типа вот так вот. Типа, чтобы он застрял сразу. Смотрите, мы берем. И тут паутинки, все. Он не знает, что тут паутина молодец строитель бой короче паутинки вот именно я вот это и не люблю что я сам попадаюсь на них короче вот тут где он хочет кровать ломать да вот тут везде паутинки ставим и все у нее он, он все такой в баге просто забагился да алло ах блин. нифига не видно я не знаю почему так темно двой свет врубить тут мне вырубили свет я не могу я нифига не вижу паутинки хочу поставить типа чтобы он запутался и все и в принципе все ну не победа конечно но все равно ну тут шансов больше становится сразу потому что паутинку поставил и все и все красавчик так а что там Надо залутать залутать залутать, залутать. залутал ну в принципе в принципе это нормально так как теперь идем и рашить команду. Ну, вы там сами уже разбираетесь, я не знаю. Сейчас я положу вам немножко чтобы я не... Сейчас брони наложим. Я помню, я знаю, как ютуберы играют. Типа берут ее Дофига. На человек пять. Берем, раскладываем ее вот так вот. Это будет сундук еще один. Ну да ладно. Берем, раскладываем мечи. Одно железо. А, ладно. Потом раскладывать будем. Блоки точно будем. Сейчас <свы> раскладывать будем начать. Вот столько. Хватит. Полстака. Ну как? Это чтобы <свы> просто построиться. Еды, еды понятно, покупаем. Э -э так, где еда? Лё, еда, еда. Давай, еды. Еды раскладываем. Так, да, куда ты? Еду. Ну, себе понятно тоже захватываем немножко и все принципе жизнь удалась считай все идем рашить команду в принципе у меня все есть для того чтобы О. такое все реально ляха что-то мне это не нравится у них лук есть Алё пацаны у них лук есть идем рашить их но не сейчас понятно Застраиваемся. Они что-то там тоже строят. <как> Ладно, это обманочка, обманочка такая. Уходите! Не уходите нафиг. Да, уходите. Блин, они реально задолбали. Нам еще проиграть не хватало. Опа. Просто... куда ты выпрыгиваешь тю? все нормально живем но если честно не очень не... так вот так вот типа такой не стреляет у меня же лука нету я их я его не брал. я вообще в шоке от происходящего Надо что-то с этим делать. А то они меня реально сейчас убивать начнут. Обустраиваемся. Я не знаю зачем, ну ладно. Мы обустраиваемся просто так. Ой, ты молодец. Хотя, в принципе, сирачивать начнут, то... Что-нибудь делать придется. Значит, я буду защищать базу, ну, потому что я один тут защищать и буду ее. Сундучок, если еще вещи делаю, я. Сейчас я... Ха-ха-ха-ха. Синий. О, Синий уже. Пишет. И на всякий случай я все-таки надеваю тут. А то они вздыхают, и пускай мячи берут. Броню одну сделаю. На всякий случай... По-моему, они нифига не берут. Они просто бегут раздетые. Они все дураки. Или я неправильно меч. Я не понимаю. Что происходит? Был кикнут в это зрение. Используйте стороннего опу. Ну и хорошо. Опа, кровать желтый был. А мы не желтые? Не, мы красные. Пока нормально. Но мне страшно становится. Давайте блоки купим. Мне не хватало сразу же про проиграть. красный, Красный, нормально. Купим три палочки. Я... Кто счетами а я тут Я без счетов. Все честно. Ну реально, кто счетами а не тут ненормальный. Нехороший человек. Короче. Мне, мать, это что? Не, нормально. Блоков много, нормально. Это все для вас. Все для вас. А стоп, я... У вас недостаточный ресурс. Всё так. В принципе, логично. Потому что я... Короче, я синим. Короче, что делать? -то? Сундук? Блин. А, все, я потратил все железо, все. Короче, пошлите. Я весь мокрый, потому что я боюсь, потому что меня могут разрушить и все. Без лука слабо. О, Оп, стрелы, так я же стрелы. Пью. Ой, блин, эти Блин. Конечно, у них лук есть и все. Гой, гдг нам, гг. Да что ты делаешь? Потому что так нечестно. Так нечестно, конечно. Я вообще на этой карте впервые. Это играю впервые. Они могут еще меня не знать. Блин, она у нас не обустроена, нифига. чего вы, пацаны, стоите, я Не понимаю. Как-то обустраивайтесь. Серьезно, ну что за фигня, а? Я тут я, я хотя бы как-то обустраиваюсь, потому что невозможно. Нельзя-то. нельзя но ну, вообще они стоят просто тут и смотрят на реку, э, спасите и все я не понимаю я вообще здесь впервые пацаны как-то стрелять я не знаю ну что реально гг нам если мы не будем развиваться хотя бы как-то строят хотя я понимаю пацаны делаем что -нибудь. Делают Сейчас сделаю. Попадают. Суки. Пускай не убивают. Блин, попали. Да ё Попали, попали, попали. Мне ничего страшного. Я вообще впервые тут играю. Тогда если я не попаду, то, в принципе, меня наплевать. Я впервые здесь играю так. Да, блин, все, я убегаю. А что? Ну, а. А, а где они его взяли? Голду, нефигать. Тогда и мне обустраиваться. Я хотя бы, хотя бы хочу, чтобы мы жили в золоте, а они... не Непонятно, почему. Ага. Все, у меня все кончилось. Я иду домой. Помогите! Я хочу, я хочу жить. На Они мне жить не дают. Не дают жить вообще, нифига. Капец, как это не люди, а, блин, вообще. Катастроф. Ну всё. но я не знаю, как мы выжим. Давайте сундук покупать, я не знаю. Потому что там, ну, вообще места нет. Я что-то вылаживаю, но всё, это Вылаживаю все на, натырил. Надо, наверное, покупать, наверное, получше броню. Вот эту вообще. За сколько? Нагрудник 4. Лучшие нагрудники, я не знаю, покупаю. Нет, у меня даже за ресурсов нету. Ну это жестко. Что я могу сказать? Это жестко. Так. что там у нас, по идее, 12 бронзы? Нормально. Сейчас накупим еды, хавчика и живем. Живем-живем просто. Да, положи ты меня себе. Так. Так. Ч Давай блоки. Все блоки. Так, меч. Меч получше есть на 5 золота. Да, конечно. получается у меня 4 золота это. Э, железо я могу потратить на что палочка есть на... на что на отдачу да на, на отдачу один так что нам надо еще нам что тут вообще есть да? да у нас все нормально вроде по еде все нормально ну правда ее никто не берет я не знаю берите еду я не знаю там ну если кто-то ко мне присоединится пускай что-то делать короче я сейчас покупаю Блин, вообще я, я ничего не покупаю. Короче, блоков покупаю кучу. и немножко эти. Короче, мне я не надо защищать базу. Сколько уже тут времени идет, не понимаю. Досика, наверное. Я хотя бы я один обустраиваю, никто не обустраивает, серьезно. Паутинки, я не знаю, никто не обустраивает ничего. Я пытаюсь как-то обустраивать это у меня. Не получается не очень. Короче. Я еды прикупил. Нифига себе у нас база. База, а? База, база. Что происходит? Чё ты стреляешь? А, а как это... Смысл? у него полблока? Пацаны, как это полблока? О, нифига себе. А, это ступенька, я думал, полблока. Ничего. Чего? был блок это а что совсем поехал ха то короче строитесь не знаю как-то стройтесь. нападать надо я не знаю потому что реально пацаны надо нападать надо будет написать нападать потому что я не хочу на одном месте же сидеть mm. дофига Наверное. Надо что-то делать. Что-то делать надо. Я не... ну просто сидеть на одном месте это тупо. Надо что-то делать. Я не знаю. Сейчас лук сломайте и все. Спасибо. Вот, спасибо, спасибо. Не так раз блоки очень нужны. Короче, а сколько лук стоит? А самый... говненный. Да, да три да, золота. Самый плохой. Вообще. Я не знаю, что мы делать будем. Я не знаю. Придётся, надо как-то... А тут есть эти штучки мои любимые? Нету? Зелья какие-то есть. Зели скорости. Золотой яблоко. И то одно золото стоит. Торт. Тортик. О! Восемь золота. Литос 8 золота. Что там бесмертие? Тайник. Телепортация на базу. Это прикольно, надо будет думать. Какой у меня нагрудник? Второй. Купить нормально. Я не знаю, сколько он стоит. Давайте 4 возьмем. Посмотрим. Сколько он стоит, я не знаю. Сколько стоит нагрудник? Три железа второй. Всем железо, да, нужно? Не, я со вторым похожу пока. Ну, надо как-то развиваться, но я не знаю как. Давайте броню покупаем в Был. Так кто, зеленый? Броня, так есть. Блоки. Блоки давай, вяжем. Давайте блоков прикупим. Я, я попытаюсь нападать. Я не знаю, конечно, получится у меня это. Ага. Чувствую, что не очень. Почему? Короче, нападать? Ну, не знаю. Я пытаюсь, но я не хочу. Не очень понимаю, как нападать. Да, что ты? Нападать. Та синие там вот крушуют, я не понимаю. Я не знаю, как мы будем развиваться, пацаны, я не понимаю. Они же меня просто в антуру Просто вольшотят, и все. Я... Да-да-да-да-ру. Сколько уже время идет, а? Ну, минут, наверное, 15. Ну, что вы наделали? А? Ну ладно. Потому что я не понял, что вы натворили с базой, вы идиоты, что вы творите, а? А нормально. Что происходит? Тут два голема ходят. А сколько еще один? А сколько где они взяли эти големы? Голем, голем, голем. Вот это голем. 15 железа. Ого, ого. Лестница, ступеньки, сундук. Мы еще один сундук. Почему-то они их фига не берут. Двенадцать золота у меня уже. Я не знаю. Давайте телепортацию включим, если что произойдет. Сколько она там? Три золота стоит. Ой, три золота. Три железа. Давайте купим уже. Вот это где телепортация? На базу, окей. А как ее.. Нет, нет. Нет, я понял. На... Я понял, как ее включить. Все, если что... В течение трех секунд мы идем на базу. Э! В смысле? Не понял. В чем я зовут телепортную? Гоу, the... Блин. Вот как гоу, а? давай... Ну, не знаю, я боюсь. Давай, go. Go to the... куда-то. Короче, давайте я тут сундук включу. Поставлю. Потому что... Офигеть. Заблокируй ты уже нафиг эту фигню. Если вы не хотите так, то пускай как-нибудь, но нормально. Короче, давай сундук не покупай. Сколько нас вообще людей? Нас чё так мало, а? Короче, я не знаю. Давайте нападать будем, окей? Сейчас телепортация есть, сейчас мы все положим. Телепортация есть, ну все нормально вроде бы. Поближе сундук, чок и идем. Сломаем кровать больше. Все. Да, конечно. Угу. Ага, конечно, кровать. Мало. Да сейчас попробую только. Так, нет, я все-таки возьму. Короче, вози Ладно, Я золото дыбу и ложу сюда. Все, идем, идемте, идем, идемте, давайте, давай на прорыв, Подаем. Давай нападаем, окей, пацан. Я немножко строюсь, но это такое. У меня не получается, ничего. Так, если что, 10 золота у нас есть. давай нападать хотя бы как-то, пытаться. Так, ага, это желтый, да? Я чуть не понимаю. Он синий, это прямо синий. Сложно. где всем, пацаны? Пошли. Пошли. Ну. Пожалуйста, пошли. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Пошли, пошли. В атаку, давай. Ой. Просто я хочу уже... Давайте еще раз. Я пацан наш? Мы двое, мы вдвоем играем, как? Это, возможно. Мы вообще двоем, если нас убьют, все, нам ГГ. Нормально? Беги, беги, беги. беги. А, красный идет, нормально. Беги, нормально, нормально. Да блин, оно не нормально, он а да, блин, убил нас. Нам надо... Короче. Я вс ⁇ я лук покупаю. Лук покупаю, пацан, прикинь. Я лук уже покупать Боролся с как. Лук давай, самый дешевый так, так, это ближе Это сюда Это тоже сюда Это сюда Это поближе Короче, бежим Лук, я купил лук, прикинь Пацан, я лук новый я уже лук купил Все, теперь мы уже можем Так, где у вас дорога. здорово, да. так что там кто-то есть? так блин убежал мочи мочи его, я не знаю как мочи да что ты стрелять я вообще не умеешь? Короче, сейчас мы наверх полезем. Мочить вообще не умеет. Вон он стоит. На. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Да что-то. Да, что-то. Надо что-то с ним делать Он сильно читерный, по-моему Читерный, блин В скобочках нет Потому что мы его сейчас убьем. А ч он один будет делать? Давай вдвоем его затачим Блин, лагает, капец Он сейчас может налететь Что такое? Пацаны, что-то залагало Блин он меня сейчас убьет. Алло, нет. Нет, блин, опять. Ох, бляха, не понял. Нападаем на него. Давай, ну как-нибудь. Да что такое, Алёк? Там у нас его не хочет. Ну сейчас мы его наверх. А, не, он бессмертный. О, <звы> Да что ты? Большой, ты, чё, ты чё то Да чё? что? Что? Что? Что произошло. Снимай его, блин. Ворованный, блин. Бракованный лук какой-то попался. Он не хочет... А что Чё у меня в углу какой-то бракованный попался Он не хочет стрелять Пожирать, пожирать быстрее Так, пожирать Там один, там, ну Нормально его убью да, что Короче, нападаем, нападаем домой нормально все он бежал домой а куда он бежал куда? не он домой набежал наркоман что ли нет Пошли, да блин а! нет идиот какой-то я вообще Честное слово. Только мне надо и так строиться. Где ты, красный? Алё? Оступаем нафиг. Мы, мы победим! Ну, может быть. В следующий раз, Потому что я яблоки не, не, не взял Я яблоки не взял, пацан блин. Ой, блин, куда ты построил? Ой, блин Мы победим, не, не победим мы не победим, по-моему Ай, а, -а, а, скинули! Мы погибли. Ну, блин, а. Ну я же как-то, я же на базу перемстину, блин. Хотя бы я как-то сделаю, Очень плохо! Я играю вообще. Невозможно, ну как, так-то. Ну, мы же победили почти. Почти, ну почти нет Что, ты тоже сдох? Нет Ну так раз он, нет, он не сдох Так раз он не сдох точно. 46 зелеза, я вообще Что с таким количеством делать вообще можно? Ну что-то можно Что-то да Все, нам два ну, Мне надо три опять А нет, даже больше надо Главное, чтобы вообще не я бегаю здесь. Я сейчас лук хороший сделаю. Домой притащу твой лук. Домой, конечно. А, нет! Нет, нет, нет! Ну, блин, а, ну, нет! Ну, что это за фигня? Ну, как это? Я улетел. Вместе с пацаном. Все, походу, нам ГГ. Мы просрали все. Я все проснул. Ну все, это ГГ, по-моему. У нас меч один остался, и то жераф, одна. Блин, там все на центр. Иди, иди, на... не на центр, а на этот. Ой, его заговариваю. Иди на этот. Где? Короче, в сундуке там что-то лежит, и, короче. Ой, блин. Палочку одну. Ставь. Палочку. Короче, надо нам идти на этот катер. Вот сюда там железо есть. Блин, он умирает. Умирает. Берем железо. Валим отсюда. Валим нафиг, валим, валим отсюда. Что-то мне страшно вообще. Так, надо прлы. Эй, не перла эти как его? Возвращалки, потому что я не понимаю. Голем одного. А, нет. Две возвращалки, потому что я.. Боюсь, что у меня ГГ будет. Если я не вернусь домой. О, жестко. Первая серия уже жесткая очень. Фан. как? Фастас, ну это за нас, пацан. Был убит опять. Блин, ну мы проиграли, походу. Пустро, быстро, быстро, быстро. Прямо... Зачем я так туплю вообще? Зачем я столько накупил? Ай, идиот. Короче, что нам надо еще? М -м, железо, так уже запутываюсь, что мне надо вообще кирка мне нужна. хорошая кирка потому что я не исправлю такой плохой киркой кирпички ну, я не знаю давайте попытаемся я не знаю мы про профукали меч мы все профукали вот все что можно было я профукал все вот все ты железо принес принес что что принес молодец принес сколько сколько принес стой сколько ты принёс? золото стой стой стой, стой. сколько принес алло стой. блин сколько принес Да блин а куда ты удрал ну стой два принес? Блин, мало. <свист> Ладно, сейчас мы еще... Мы железо, я... Да что ты, дверь уже Так да как ты не положил, идиот? Я вообще быстро все делаю, я вообще не понимаю. Фиг. Давай, мы, я с тобой. Нас хотя бы двоем убьют, это уже не страшно. Если мы двоем уж. Потно! Я говорю тебе, потно, очень. Подная, Я не знаю, так никогда не было под О, бля, что такое? Все, три, три? Нормально. Нет, надо еще одну. Голем, давай име. Надо два. Что такое? Что такое? Блин, я не знаю. Что, что, что такое? Напиши. А, спасибо. Так, так, так. Алло, алло. Все, идем, идем, идем. Что такое? Я знаю, мне надо домой идти. Я, я сейчас запутаюсь, упаду и все. Нет, тут уже нет. Надо это купить. Блоки, блоки, я понял, блоки иду, иду, иду, иду, блоки. Блин, я не понимаю. Мне нужна лук. Блоки, сейчас принесу. Блоки быстрее. Все нормально, наломал блок. Ой, жарко мне вообще. Блин, блоки не принёс. Блин. Я блоки забыл. Да как там убить можно было его, ну? Да, я... У меня блоков не было. У меня вообще блоков не было. Я не мог ничего сделать. Не было блоков, я побежал их крафтить. Ну короче, на, блин, блоков своих, зажерись этими блоками этими, на. Ой, тупой какой. Короче, я куда-нибудь спрячу. Я железо, ой, золото, золото давай. Рэй их был железного игрока. В объятиях. А -а -а, в объятиях. Ой. Поздно. Я не знаю, сколько эта серия уже идет. Дофига, наверное. Я уже потный, я вообще весь мокрый. Потому что это вообще. Нас двое. Ну не знаю почему. это плохо, что нас двое. на звоях, вот это плохо. Надо будет нормальный меч сделать. Так да как? Ну Прям Объятия. Где он? Он же сам пошел? Что Ой. Главное не упасть никуда. Все, ставлю сюда. Ух. Куда ты пошел? Где он? Вон там, желез, блоки. Все, есть. Что тебе надо куда ты пошел нажо так у нас же зеленый надо зеленый крашить ладно правда зеленых надо было крашить ну, но главное по пути не упасть а то туда еще строит та блин, а ну чуть тут плохо они пошли туда. Все, на базе. Они пошли на базу, по-моему. На базу пошли. Фух. Не, я на базу пошел, потому что они могли сюда прийти. Мне надо лук... Мне меч надо. лео, меч. Да что ты? Для первого раза это неплохо. Блять. Мне жарко, все, я не понимаю. Ух, жарко. Что такое? <говорит> такое? Алё, что такое? Алло, что такое? Почему я опять погиб? Рай... Да. Пацаны, надо что-то делать. Бегим, пацаны. И давайте рашить. Все, я я рашить пошел. Серия идет длинная. Надо ее сократить. Фух. Не, я больше кроватной войны не буду играть. Это сложно очень. Наш пацан, где он вообще? Я не знаю, я один смогу? Я не смогу. Так, что, блин, что делать? -то? <звы> да, блин, пишет кто-то, ну, блин, ну, блин, я сейчас упаду, я все, я сейчас проиграю. Нет, не надо. У меня хорошие вещи все. Опять задолагивает. Ну, а, блин. Короче, если я умру, ну все. Блин, я а сейчас умру. Сейчас, пацаны, стойте, блин. Все нормально? Отлагай, отлагай, пожалуйста Ну мне реально сейчас плохо будет Пацаны, если не отлагает, я не знаю, что делать будем Пожалуйста, ну не надо, ну нет Пацаны, все, все под контролем Нет Все хорошо Нет, не надо, не надо, пожалуйста Нет, ну не надо, ну блин Но сейчас выкинет меня Отмена. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, все, мне ГГ. Все, мы проиграли. Я, наверное, прощаюсь. Мы проиграли, походу. У меня залагало очень сильно. Все, я не знаю. Вот закрыть про про просит. Все, пацаны. На этом все. Прощаюсь. Ссылка на Михи, на Михин канал, который мы будем скоро играть. Ну, все, она залагала, я не знаю. Мы проиграли, короче. Там все плохо. Наш какой-то улетел. Я не знаю, что делать. Короче. Ссылка на и ролики в описании, а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока! Что? В смысле, еще... Как?